Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 5 июля 2022 года Сегодня мы с вами посмотрим на главную криптовалюту, на индексные показатели по главному активу и также по рынку посмотрим некоторые новости И в прицеле моего внимания сегодня как и обещал криптовалюта Dash Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться Оставить лайки, поддержать канал комментариями и обязательно подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке youtube-канала, здесь с правой стороны есть ссылочки на страничку Trading View. Здесь выходят обзоры в видеоформате по главной криптовалюте и отдельным альтам. И также недавно было анонсировано сообщество вконтакте. Тоже рекомендую подписаться. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности. Индикатор нам показывает отметку 19, мы по-прежнему в зоне экстремального страха немного приросли в плане цифрового значения вчера еще было 14 если я не ошибаюсь тепловая карта по криптовалютному рынку показывает разнонаправленную динамику и обратите внимание что у нас по-прежнему индикаторы по биткоину показывают зону продаж сразу же хотел обратить внимание на премаркет у нас сейчас торгуется премаркет в отрицательной зоне открытие рынка произойдет в 16:30, то есть к моменту того как я завершу а, монтировать данный обзор я думаю что рынки уже откроются и вот это негативное динамика по фьючерсам при маркета незначительная, но все же там практически на процент идут потери по основным бенчмаркам, я думаю отразится и на криптовалютном рынке давайте сразу же посмотрим, что у нас по ликвидациям за последние 24 часа, у нас ликвидировано почти 54 тысячи трейдеров на общую сумму 173 миллиона долларов и в основном потери несут шортовые позиции, также давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций за последние сутки, у нас сейчас доминирует Шортовые позиции, но доминация 0,01, то есть это означает, что отношение быков и медведей сейчас находится в абсолютнейшем паритете Давайте посмотрим, что у нас с индексом alt сезона. Со вчерашнего дня особо сильных изменений не произошло, мы двигаемся в диапазоне 20, а по-прежнему находимся в биткоин сезоне И сразу же давайте к доминации, что изменилось за последние сутки с этим показателем Обратите внимание, что сильных изменений не произошло, мы по-прежнему находимся в боковой динамике и удерживаемся на локальном уровне 43, глобальная FIBA 4288, его мы пока не пощупали. Также следует обратить внимание, что идет очень сильное сужение зеленого манифлоу, если уйдем в красную зону, то доминация у нас все-таки пощупает эту отметочку. По крайней мере на дневном таймфрейме мы провалили все динамичные поддержки, включая обе Большие экспоненциальные среднескользящие, я имею в ввиду 200 и 100 мувинги. Давайте сразу же посмотрим, что у нас с индексом доллара. Мы с вами предполагали поход в отметку 106. Вчера была неоднозначная динамика, мне казалось, что мы дальше можем и не пойти. Но все-таки первоначальная идея о том, что 106 мы потрогаем, она реализовывается. Активный зеленый манифлоу по-прежнему наверху находится волны моментума. Стохастический RSI оттолкнулся от нижних значений и идет потихонечку в зону перекупленности. Пятая свеча по секвенталу говорит нам о том, что с зону 106 мы можем попытаться все-таки прорвать. Но классический RSI уже показывает завершение динамики. У нас есть... По-прежнему небольшой намек на то, что мы все-таки по волнам моментума будем потихонечку снижать эту восходящую динамику. Но пока еще мы все-таки развиваемся вверх. Это обратно коррелирует с главной криптовалютой. Сегодня, если говорить о таких глобальных пампах на рынке, то это пара рубль-доллар. Конечно, перепроданность по доллару была достаточно серьезная. Обратите внимание, на дневной таймфрейм у нас 5 крестов. Кто не помнит или не знает, как отрабатывает Market Cypher A? -E, то этот индикатор, показывая желтые кресты, говорит о манипуляции на рынке. И обычно после 4, после 5, иногда после 6 происходит обратный отскок. Так и произошло. В паре рубль-доллар мы сегодня прирастаем почти на 12%. Хотел бы сразу одну из новостей вам показать. Это, в частности, биржа Bitmax ограничит аккаунты резидентов России, которые торгуют на этой бирже из европейской зоны. Это еще одна биржа с недружественными действиями в отношении Граждан Российской Федерации в любом случае нужно это учитывать. Я об этом говорил ранее и буду продолжать держать вас в курсе, чтобы вы не понесли потери своих депозитов на этих платформах. Эти платформы, их знают уже большинство российских пользователей. Если нужны биржи, которые проверенные и ведут позитивную динамику в отношении граждан Российской Федерации и не присоединяются к какой-либо э, санкционной политике, то это биржи Bybit и биржи Binix. Ссылки на них партнерские, ссылки не реферальные, а именно партнерский с бонусами и различными премиями в описании к данному видео ну и давайте начнем разбор по основной криптовалюте посмотрим что происходит с ней обратите внимание со вчерашнего дня мы по-прежнему находимся в боковой динамике пытались потрогать а, пунктирную паутины а, на отметке в зоне в 18 19 но так и остались примерно на этих значениях минимально достигая 18 763 а, где-то вот здесь продолжаем сейчас толкаться обратите внимание пунктирная паутины сейчас выступает уже не сопротивлением а поддержкой то есть мы ее прорвали и сейчас следующая пунктирка у нас выступает сопротивлением на отметке 2200. 20 вчера мы говорили о том что нам необходимо прорваться через этот уровень и если прорвемся через него то все будет хорошо был намек на то что попытка будет происходить так и произошло но это на более младших часах у нас индикатор Сайфер сейчас отрисовал а, большую якорную волну мы ее видим на графике вот она и значит следом отрисовал триггерную волну что говорит о том что мы можем еще продолжить прирастать после некоторого коррекционного движения также хочу обратить внимание что сейчас публикую информация от 27 еженедельного отчета аналитического ресурса глаз ноут в телеграм-канале поэтому обязательно подпишитесь как я уже сказал на телеграм-канал чтобы не пропускать всю информацию и по мнению аналитиков сейчас очень интересная происходит динамика основной вывод склоняется к тому что активность сети биткоина находится сейчас явно в медвежьем рынке и последняя использование сети предполагает что произошла почти полная зачистка всех рыночных туристов спрос на внутрисетевое пространство сейчас не и также и рост числа новых пользователей в сети тоже незначительный при этом есть некоторые достаточно интригующие расхождения несмотря на исторический Плохой прошлый год и теперь худший месяц по ценовой динамике считается с 2011 года, все-таки сильные руки у ходлеров сохраняются. При этом в основном в средних значениях находятся ходлеры, которые удерживают от 1 до 10 тысяч биткоинов. Все, что свыше 10 тысяч и меньше 1 биткоина сейчас активно накапливается. Вот такие выводы у нас сегодня от аналитиков Glassnode, но отдельные чарты, значит, посмотрите уже в Телеграме. Также, возвращаясь к графику биткоина, давайте посмотрим на младших часах, что у нас происходит. Младшие часы сейчас в коррекции, однозначно, я думаю, что при открытии рынка коррекция продолжится. RSI Stochastic на 6 часах двигается вниз, и волна моментума вместе с ценой среднезавешенной объемом тоже продолжает нисходящую динамику. Двухчасовой таймфрейм да мы не завершили движение но двухчасовой таймфрейм намекает что после коррекционного завершения с волной моментума, возможно, отрисовка триггера и уход в зеленую зону, что придаст от какого-то уровня, возможно, от 19 примерно, 18919 будет какой-то толчок и попытка выскочить вверх. Сейчас поддержкой выступает у нас пунктирная паутина. Явно видно, мы на ней прям лежим и секвентал рисует только третью свечку. Поэтому мы можем еще вот так подвигаться, после чего отскочить и будет возможность на контртрендовую стратегию. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня показывает нам D последний раз когда мы его смотрели мы в принципе четко отреагировали на, все, на всю динамику которая будет с ним происходить это было 18 июня, можете пересмотреть обзор было видно, что мы уже были достаточно перепроданы и отскок назревал, он и произошел верхняя граница отскока мы ее предполагали максимальных значений до рыжей пунктирной паутины если закрепимся выше 59-60 продолжим движение дальше, ну и ближайший локальный уровень у нас понятно была нижняя граница вот этого накопления на отметке 55, вот мы ее и потрогали ли эту границу, после чего развернулись и ушли в нисходящую динамику. По-прежнему по дэшу очень слабенькие, но на дневке у нас попытка отрисовать сейчас триггер и уйти в стахастический RSI в глубочайшую перепроданность. Если это произойдет, после некого консолидации возможно по нижней границе вот этого канала уйдем вверх. А эта граница нижняя, если вы помните, то это очень сильный и мощный уровень. Обратите внимание, если мы посмотрим, то это нижняя граница, максимальной лой, которую мы достигали в декабре 2019 года, и вот здесь мы сейчас на нем и удерживаемся. Провал этого уровня при общей негативной динамике на рынке опустит нас, конечно, гораздо ниже. И мы видим на графике по пунктирным трендовым паутиной, какие уровни нас ждут в случае такого провала. Ну, ближайшее это будет в районе 28%. 27 и в случае более негативного развития событий уйдем в зону 12-13 сейчас по крайней мере это скорее 13 также обращаю внимание, что если мы посмотрим на недельку то неделька нам рисует глубочайшую перепроданность и стахастический, и классический RSI и волна моментума, и движение цены средневзвешенным объемом нам говорят о том, что мы уже достаточно глобально перепродались даже с учетом того, что медведи на недельном таймфрейме по-прежнему доминируют, 59% доминации за последнюю неделю Обратите внимание, индикатор волчьей стаи двигается из нижних значений вверх, подтверждая глобальную перепроданность по активу ну я думаю стоит посмотреть на более младшие часы, на дневной таймфрейм и давайте сразу посмотрим сетку e-mail ribbon, один из моих любимых индикаторов, мы сейчас тянемся к ней в боковом движении, двигаемся по желтой пунктирной паутины наверху у нас объемы, которые нас сдерживают оранжевая трендовая паутина обратите внимание, это уровень примерно 58 здесь же объемы сопротивления на дневке нам необходимо их преодолеть, чтобы дальше двинуться к пунктирке на уровне 67-68 также если мы внимательно Посмотрим мы прям явно двигаемся сейчас в более нижнем канале, чем это происходило буквально еще в прошлом месяце и сейчас наша задача закрепиться в этом канале и не уйти, как я уже сказал, ниже глобального уровня поддержки. Но сейчас я повторюсь, что и дневной таймфрейм выглядит неплохо. Мы видим, что на сайфере у нас есть якорная волна, отрисовывается триггер и уходит в перепроданность RSI Stochastic. Как только глобально ляжет вниз RSI, и здесь цена средневзвешенной объемом VWAP, видно она внутри красного манифлоу flow, отрисуется зеленый бриллиант по вот этому принципу, и мы начнем пересекать средневзвешенной ценой средние значения. И это будет означать, что будет еще одна попытка ворваться в сетку. И сеткой и моей рибен подтягивается, тихонечку переходит в горизонтальное положение. Те, кто впервые на канале и не слышали об этом, цена всегда возвращается к сетке, но если сетка уходит в горизонтальное положение, то у нас есть шанс прорваться через нее вверх. А сетка кривых и My Ribbon это среднесрочная стратегия, поскольку, опять-таки, для тех, кто не в курсе, она берет соотношение от 20 экспоненциальной средней скользящей до 50. -й пятый это все можно назвать среднесрочными стратегиями то есть этот индикатор показывает именно среднесрочные свинг трейды также обратите внимание еще и на другой набор индикаторов здесь мультипликатор mayer рассматривать не нужно поскольку он применяется в основном к биткоину здесь стоит посмотреть на канал Боллинджера. и обратите внимание на дневном таймфрейме мы лежим у нижней границы этого канала всегда когда цена лежит у нижней границы этого канала она возвращается либо к средним либо к верхним значениям если посмотреть на более младшие часы также по каналу Боллинджера для тех, кто любит спекулятивные стратегии, не рассматривает данный актив как ходил инвестицию, то мы сейчас двигаемся в понижающейся динамике. И мы видим, что от верхней границы канала Боллинджера двигаемся в средние значения и пытаемся опуститься ниже в зону 40. Также RSI стахастически находится в перегретости и двигается вниз. И здесь мы на индикаторе видим отрисованную волну моментума в верхних значениях, маленькую якорную, тем самым намекая на то, что мы, скорее всего, будем продолжать нисходящую динамику и будем двигаться вот таким вот образом. То есть э, вероятность достаточно высокая, но это в части 6-часового таймфрейма на краткосрочных дистанциях. Ну и еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня у нас будет в Телеграм-канале розыгрыш опять от биржи BINX. Все ссылочки на биржи будут в описании к этому видео. Также э, хочу сказать, что мы сегодня разыграем с вами 150 долларов от биржи. И поэтому, если вы еще не подписаны на Телеграм-канал, обязательно подпишитесь. И на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Обязательно поставьте лайки, оставьте комментарии, поддержите канал, подписывайтесь, если вы еще не подписаны и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.